Уважаемые друзья и коллеги, выпускники школы эмоционального интеллекта и психотерапии, а также мои подписчики и подписчики канала Невроза Мегаполиса, я хочу пригласить вас на большой факультатив по введению в психоанализ. Психоанализ это фундаментальная базовая матчасть, без которой невозможно заниматься эмоциональным интеллектом и любой психотерапией. Неважно, Специалист вы или студент вуза, или только думаете учиться, пойти к нам или в какую-то другую организацию. Неважно, гештальтерапевт вы поведенческий терапевт, или вы эзотерик, или вы еще не определились с методом. Вам очень важно понять базовые вещи психоанализа. Это важно для становления вас как специалиста, так и в целом человека, который хочет разобраться как в себе, так и в других людях. Я приглашаю вас абсолютно бесплатно на наш большой факультатив введения в психоанализ от серьезного специалиста в этой области. Добро пожаловать в Школу эмоционального интеллекта и психотерапии.